В мягких уютных креслах, в паре аэропорта Здорово и чудесно, более чем комфортно Полное погружение КОФЕ ВЕРТИТСЯ СМУЗИ КРУТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ ЖАР ГОЛУБОЙ ЧТО ТЕБЕ СНИТСЯ? Кофе, вертится, смузи, крутится, вертится шар голубой, что тебе снится, крейсер любви. кофе, вертится смузи, крутится, вертится шар голубой. Что тебе снится, жертвой люди? Доброе утро, последний герой тебе и таким как ты.